Илон Маск – миллиардер и икона инженерной технической индустрии, который никогда не устанет ломать наши шаблоны. Его предпринимательский дух впервые проявился в юном возрасте, и он зарабатывал по-крупному еще с молодости, проведенный в ЮАР. Хоть он и достаточно противоречивая личность, нельзя отрицать, что Маск оказал огромное влияние на современные технологии, являясь основателем компаний PayPal, Tesla, SpaceX и некоторых других. Состояние Маска оценивается в 24,2 миллиарда долларов, что позволяет ему купить все, что он только захочет. Итак, родился Илон Маск 28 июня 1971 в Притории, городе в Южноафриканской республике. Его родители — канадка Мэй Халдеман и южноафриканец Эрл Маск. Маск еще в подростковом возрасте увлекся научной фантастикой и компьютерами. В 12 лет он написал код для собственной видеоигры и затем успешно продал его компании-издателю. В юношестве он эмигрировал в Канаду, чтобы избежать обязательной воинской повинности для белых граждан ЮА. Благодаря канадским корням матери ему удалось без особых проблем поступить в университет Куинс в Кингстоне, один из лучших вузов Онтарио. Затем он поступил в Пенсильванский университет. В период обучения там будущий миллиардер вместе со своим соседом превратили дом, в котором они жили, в ночной клуб так они зарабатывали на оплату аренды. Уже тогда Маск планировал начать карьеру предпринимателя. Илон как-то раз проработал целые каникулы в Банке Канады в качестве стажера, и это была его единственная настоящая работа до того, как он начал заниматься интернет-предпринимательством. Окончив Пенсильванский университет, он получил степень бакалавра экономики, а через год еще и степень бакалавра физики. Благодаря этому его пригласили в престижную программу аспиранты в Стэнфордском университете, где он планировал получить докторскую степень в сфере энергетики. Но его переезд в Калифорнию совпал с интернет-бумом в 1995 году, и он решил, что нужно ковать пока горячо. Потому он бросил Стэнфорд через два дня после приезда и основал свою первую компанию «Зипту». Компания разрабатывала программное обеспечение для газет. Маску удалось заключить контракт с Нью-Йорк Таймс и Чикаго Трибьюн на производство контента для их только недавно появившихся сайтов. Когда Маск основал компанию, ему было всего 24, и он посвятил все свое время и силы успеху ЗИПТУ. Он жил в том же арендуемом офисе, в котором находился главный штаб компании, спал на футоне, а душ принимал в местном отделении юношеской христианской ассоциации. «Это дешевле, чем снимать квартиру», — как-то объяснил он Роджеру Глену в интервью для The Sunday Times of London. Несмотря на это, компании едва удавалось выполнять условия контрактов и выплачивать зарплату сотрудникам. Поэтому Маск начал искать внешнее финансирование. Спустя какое-то время группа венчурных инвесторов, которые предоставляли деньги для запуска новых бизнесов, выделили Zip2 3,6 миллиона долларов. Но взамен Маску пришлось передать большую часть полномочий по управлению компанией. Настоящим успехом для Илона Маска стали платежные системы. Его творение до сих пор играет немалую роль в жизнях большинства из нас. В 1999 году он стал соучредителем компании X.com, по сути онлайн-банка, который в ближайшем будущем превратится в PayPal. Одной из самых популярных и часто используемых платежных систем мира — Платформа оказалась настолько успешной, что в 2002 году eBay решила выкупить ее. Последний квартал 2016 года PayPal закончил с чистой прибылью в 367 миллионов долларов, на 26% больше, чем в предыдущем году. А сегодня платформа приносит до 2 миллиардов долларов в год. Добившись успеха с PayPal, Маск обратил свой взор в космос. Он убежден, что для выживания человечества нам необходимо колонизировать несколько планет. Но Маск часто высказывал недовольство тем, какими огромными затратами оборачивается запуск ракет. Поэтому в 2002 году он основал Space Exploration Technologies или SpaceX для разработки более дешевых ракет. В каком-то смысле Маск также изобрел первую многоразовую ракету Falcon 9. Она используется для дозаправки МКС и вывода спутников на околоземную орбиту. Ракета использует один и тот же двигатель для нескольких запусков и может самостоятельно возвращаться на базу без участия пилота. Третья по счету ракета Falcon Heavy была впервые запущена в 2018 году и может вывести на орбиту до 57 тысяч килограммов груза. Это почти вдвое больше, чем ближайший конкурент Delta 4 Heavy производства Boeing. При этом Falcon Heavy стоит в три раза дешевле. Среди других разработок SpaceX стоит упомянуть о Шатле Dragon, который поставляет запасы на МКС и подходит для перевозки до семи космонавтов одновременно. Задачей маска было снизить стоимость ракет путем создания многоразовой ракеты, способной возвращаться на стартовую площадку после взлета. В 2012 году для тестирования этой технологии была разработана ракета Grasshopper. И помимо роли исполнительного директора компании, «Маск» также выполнял роль ведущего дизайнера этой ракеты, а также «Шаттла Драгон». «В данный момент я абсолютно уверен, что мы можем достичь стократного снижения стоимости космических полетов». До нас никто еще не создавал ракет многоразового применения. Быстрое и полное повторное применение ракет — ключ к освоению космоса и нашему установлению как космической цивилизации». По прогнозам миллиардера, первый полет человека на Марс может состояться в 2022 Но исследование интернета и космоса — всего лишь пара из многих начинаний Маска. Еще одна интересующая его тема — это энергетика. А если конкретнее, то возобновляемые источники энергии. Поэтому он и основал Tesla Motors в 2003 автомобильную компанию, которая сможет изменить наше представление об электромобилях. Первый Tesla Roadster был представлен в 2008 -м. Суперкар, способный развивать скорость до 200 км в час, мгновенно приобрел признание публики, хоть машина и стоила дорого, и для производителей, и для покупателей. Сегодня модель больше не производят, но в свое время было создано 2000 таких машин. Разумеется, для того времени это была очень дорогая игрушка, но она открыла для маска дорогу к первому в мире электроседану класса люкс – Tesla Model S. Эта машина побила множество рекордов, один из которых расстояние пробега без подзарядки более 400 километров. Следующая модель серии уже могла проехать 900 километров без подзарядки, а также стала первым автомобилем со встроенным автопилотом и доступом в интернет. Но автопарк Тесла не исчерпывается машинами класса люкс, так как главная цель маска – сделать электрокары доступными для всех. После выпуска футуристической Model X внедорожника с дверями по типу крылья чайки, Tesla представила компактное авто под названием Model 3. Оно обойдется вам в 30 тысяч евро или в 50 тысяч после добавления опциональных аксессуаров. Не зря Маск как-то пообещал, что Tesla не прекратит работу до тех пор, пока каждая машина на дорогах не будет работать на электричестве. Учитывая количество интересов Маска, для него каждый день отличается от предыдущего. Понедельники и пятницы он проводит в штабе SpaceX в Лос-Анджелесе, а вторники, среды и четверги на заводах Tesla в Сан-Франциско. По подсчетам, он проводит 42 часа в неделю за работой в Tesla и 40 часов в неделю в SpaceX. Также он как-то упомянул, что раз в неделю половину дня он тратит на работу в сфере искусственного интеллекта без какой-либо выгоды для себя. Благодаря столь разнообразному набору предприятий, Маск получает деньги из самых разных источников. Но на что он тратит заработанные деньги? Во-первых, в его владении находится очень впечатляющая коллекция недвижимости. В 2016-м Маск заплатил 26,25 миллиона долларов за поместье в престижном районе Лос-Анджелеса бел эйр И на этом он останавливаться не собирается. Поразительно, но это уже его пятый дом в этом районе, хоть он до сих пор находится в процессе строительства. Добавьте к этому 48 миллионов, которые он потратил на другие дома, и получите целых 72 миллиона долларов вложений в недвижимость. Все дома находятся рядом друг с другом, формируя личное жилое пространство Магната, которое зарегистрировано на очень дорогой почтовый индекс у склонов хребта Санта-Моника. Сегодня он в основном проживает в поместье, приобретенном в 2012-м после длительного съема в аренду. На площади в 1881 квадратный метр находится 7 спален и 9 ванных комнат. В комбинации с остальной недвижимостью в этом районе Илон Маск владеет большим количеством домов, чем может понадобиться семье из шести человек. Знаменитый трудоголик Маск не тратит деньги на роскошные отпуска и дорогостоящие хобби. Вместо этого предприниматель проводит большую часть времени в офисе или на заводах, чтобы гарантировать прибыльность каждой своей компании. В особенности это касается Тесла. Маск также не получает зарплату и премии, имеет минимальный оклад. Все для того, чтобы показать свою приверженность делу инвесторам. В будущем Маск получит часть акций по мере развития компании после достижения 12 последовательных финансовых рубежей. Когда это произойдет, Маск может получить до 50 миллиардов долларов за свои труды. Но только если Тесла продолжит развиваться с ожидаемой скоростью. Вера Маска в свое детище очевидна. В 2018 году он связал свою жизнь с Тесла еще сильнее компания объявила, что согласно данным комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск приобрел 72 500 акций Тесла по цене 342 доллара. В целом покупка обошлась ему в 24,9 миллиона долларов. У Тесла хватает критиков, но Маск продолжает делать крупные вклады в акции электромобильного производителя. В прошлом мае Маск купил еще 33 тысячи акций Тесла примерно на 10 миллионов долларов. Тогда акции стоили примерно по 300 долларов. Сейчас Маск является крупнейшим акционером компании. В его владении находится около 33,7 миллиона акций Тесла, примерно 19% от общего количества. Эти акции Маск купил незадолго до того, как Тесла объявила о сокращении штата компании, состоящего из 40 тысяч человек, на 9%. Сокращения коснулись постов, напрямую не связанных с производством машин. Таким образом, компания пытается поддерживать эффективность и прибыльность работы, попутно борясь с постоянными задержками в производстве седана Model 3. Несмотря на веру Маска, Тесла входит в число компаний с самым низким собственным капиталом в США – примерно 12,82 миллиарда долларов на короткой дистанции. По расчетам финансовых аналитиков из S3 Partners, эта сумма составляет всего 22% от общего объема акций. Помимо впечатляющей коллекции домов и пакетов акций, Маск владеет множеством не менее дорогостоящих вещей. Учитывая его постоянные попытки встряхнуть автомобильную индустрию, неудивительно, что Маск не равнодушен к эксклюзивным машинам. В 2013-м он выложил 920 тысяч долларов за подводную адаптацию Lotus Esprit, созданную специально для фильма о Джеймсе Бонде. Помимо собственных творений, Маск владеет двумя авто с двигателями, работающими на природном газе – Ford Model T и Jaguar E-Type Series One Roadster. Также он купил суперкар McLaren F1, но разбил его в 2017. Считается, что именно эта машина вдохновила Маска на создание производительных авто, которые Тесла выпускает сегодня. Не изменяя имиджу трудоголика, Маск почти никогда не берет отпусков, хоть и может себе позволить самые роскошные путешествия. В 2015 он упомянул, что с момента основания SpaceX 12 лет тому назад он отдыхал только две недели. Кроме этого, много времени и денег Маск тратит на своих пятерых детей. В твите, датирующемся 2014 годом, он написал, что возит детей на ежегодные походы. «Я неплохой отец», — говорит он. «Я провожу с ними большую часть недели и уделяю им достаточно времени». Но в 2018 Маск рассказал в интервью «Нью-Йорк Таймс», что сейчас он работает по 120 часов в неделю. «Бывает, я не выхожу с завода по 3-4 дня подряд, вообще не выхожу на улицу», — поделился он. «И это мешает мне видеться с детьми и друзьями». Впрочем, Маск превратил один из своих домов в белл в полноценную приватную школу для своих детей. Возможно, это не может полностью заменить время, проведенное семьей, но это неплохое начало. И несмотря на любовь Маска к своим детям, он пообещал пожертвовать все свое наследство на благотворительность, став участником «Клятвы дарения» филантропической компании Билла Гейтса. Участниками компании стали уже около 150 миллиардеров, которые согласились пожертвовать большую часть своих доходов на благотворительность. Аналитики из Wells Акс» предсказывают, что к 2022 году участники компании в общей сумме могут пожертвовать около 600 миллиардов долларов. Кто-то может сказать, что Маску стоило бы потратить деньги на поддержку работы своих многочисленных компаний. Его участие в «Клятве дарения» говорит о его бескорыстности. Спасибо за просмотр этого ролика. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться.